И, кто, и, кто, ирлин, и кто, он никто в не может догадаться, Куда идет при мудрых гном, а гном идет